Всем дурненский, свой Кашинский. И уже ни для кого не секрет, ну, я имею в моей аудитории, что на меня решили снять разоблачение. Да, на меня. Из-за чего? Да слушайте, я сам не знаю, давайте же посмотрим. Всем привет, цены матерей. Сегодня мы поговорим о таком ублюдке, как кошат. Да, вот это толерантное общество, которое просто так никого засирать не будет. И блин, точняк, я до конца не досмотрел. Давайте же посмотрим, из-за чего меня так обсирает данный человек. У него 277 подписчиков. Спросите откуда? Я вам отвечу. Все просто он занимается отвинкомании. Кто? Блин, меня раскусили. Мне ведь нечем заниматься, кроме того, чтобы делать свитвинки. И у меня вообще нету никакого МЦКО, из -за которого я просто не смогу в дальнейшем пойти в другой класс. Кто не знает, что это такое, я вам отвечу. Это когда автор создает кучу аккаунтов и на них всех подписывается и лайкает видосы. Самое что прикольное, он их создает не только для себя, но и для друга Вячеслава Плей 987. Блин, а ну как ты это узнал? Ну все, Слава, теперь ты мне должен 50 тысяч рублей, из-за того, что я продвигаю твой канал. Блин. Ну, я хотел как бы это хотя бы скрыть, то, что я, оказывается, создаю твинки, а потом их на славенные видосы, блин, лайку. Блин. Вот список, кто точно является его твинком. Прорайан, Ехи, Хифан, Кошак, Хохломы, Антисим, Путлок и другие. Я надеюсь, что я открыл для вас правду, я с вами прощаюсь, всем пока. Слышал про Райан? Ты теперь мой твинг, ну все, поздравляю. Блин, слушайте, оказывается, все люди, которые смотрят мой видос, которые лайкнули мой видос, они все мои твинки. -мо! Давайте так! Блин, скажите, кто из нас твинки? А если серьезно, люди, ну как бы нету пруфов, нету ничего. Реально, он ничего не предъявил. Он просто вывалил какой-то вывалил якобы какие-то... Какие-то... Я даже не знаю, как это назвать. Он просто сказал то, что я якобы настолько плохой, даже без единого доказательства. Пожалуйста, доказательство или что-то типа такого. Можно предъявить? Короче, челик явно какой-то ну, ненормальный, что ли. В общем, с вами был Кошак и всем пока!